Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слезь Мне приснилось рязанское небо И моя непутевая жизнь. Много женщин меня любила, Да и сам я любил ни одну. Не от этого ль темная сила Приучила меня к вину. Бесконечно пьяные ночи И в разгуле тоска не вперед. Не с того ли глаза мне точит, Словно синие листья червь, не больна мне ничья измена И не радует легкость побед всех волос Золотое сено превращается в серый цвет Превращается в пепел и воды Когда цыдит осенняя муть Мне не жаль вас прошедшие годы Ничего не хочу вернуть Я устал себя мучить без цели И с улыбкой странные лица Я привык носить в легком теле тихий свет И покой мертвеца а того даже стало не тяжко Ковылять из притона в притон Как смирительную рубашку Мы природу берем в бетон Вот и во мне, вот по тем же законам Умеряется бешеный пыл Но все же отношусь я с поклоном К тем краям, что когда-то любил В те края, где я рос под кленом Где резвился на желтой траве Шлю привет воробьям и воронам И рыдающий в ночь сове Я кричу им весенние дали Птицы, милые! В синюю дрожь, передайте, что я оскандалил. Пусть хоть ветер теперь начинает Под Микитке дубасить рожь.